Всем приветик. Ой, опять с этим советом. Я столько дней с этой темой была советом. Извините. Так, сегодня тема чувства мужчины выбрали. Вот, смотрим. Родовой союз. Мужчина мечтает о родовом союзе. Возможно, мужчина уже был женат, разведен или ледовец, и мужчина хочет, чтобы именно его родственникам, всем родственникам, не только родителям, родственникам тоже, понравилась невеста девушка, о которой он мечтает и может искать себе невесту, чтобы именно понравилось, чтобы был родовой союз. И мужчина видит, что именно у его родственников скоро будет, не то что скоро, а вообще видит, что есть невесты у его родственников, и предстоящая свадьба скоро будет, и он сам принимает, не то что принимает, а вот видит, что все родственники, также сам этот мужчина видит, что вот родовой союз, да, вот нам подходит эта невеста, то есть как, она как наша, вот так вот, и радуется новым, род, род, новой родственнице, вот так правильно. Всем пока!